Всем привет! Все мы люди и часто совершаем ошибки. Некоторые из тех, кто прошел через эти ошибки, стараются делиться опытом с другими, чтобы те не наступали на их грабли. Собственно, сегодня этим самым я и займусь. Расскажу вам про ТОП 5 вещей, которые я бы хотел узнать сам еще тогда, когда только начинал играть на ХВХ. Все эти вещи приходят с опытом, поэтому именно его я вам и поведаю. Да, кстати, конфиги, которые используются в этом видео, можно приобрести в моей группе ВКонтакте. Также здесь есть конфиги и на другие читы, а не только на Вантап и Фаталити. Здесь я публикую мемы, но и у меня проводится рост, на подписку Вантапа, Сапки Никсвара и так далее. А еще я хочу вам порекомендовать магазин конфигов и аккаунтов Brofik Hackers. Ребята развиваются и идут к чему-то новому. Цены у них пониже конкурентов, администрация адекватная. Группа старается улучшаться и прогрессировать. У них актуальные конфиги, они стараются доводить их до идеала. Присутствует реферальная система, поэтому по промокоду NoLove дается скидка. Ссылка на ребят в описании. Итак, первая ошибка состоит в том, что почти все новые игроки гонятся за читами. Изначально человек приходит на ХВХ, заходит на паблик, смотрит на первое место в команде противника, и видит клон так скита, новорлоза, фаталити, ну и прочих закрытых читов. После этого он не учитывает множество деталей, и хочет только одного, это получить чит, ну якобы так он будет хорошо играть. Открою-ка я вам страшную тайну. Если дать новичку самый лучший чит, ну например скит, то даже с ним он будет плохо играть, и его банально переиграет человек с кряком, который играет уже достаточно долго. Хм, почему же так происходит? Ну как минимум потому, что не все зависит от чита, ведь нужно понимать игру, понимать как двигаться по карте, понимать когда стоит выйти на противника и хестнуть его, а понимать когда нужно посидеть на позиции и подождать. Поэтому я советую вам не видеть перед собой лишь одни только приватные читы по инвайтам, а рассматривать еще и варианты, которые реально приобрести и понять, стоит ли вам играть на ХВХ или нет. Если вы только начали играть, то уплатите себе нексвар за 100 рублей, ну и играйте с Крэком Ван Тапа или с самим Никсваром, а там вы уже поймете, нужно ли вам приобретать что-то дороже или нет. И да, не покупайтесь на новые проекты, которые как-то кто-то распиаривает. Даже тот же Немезис, который некоторые называют овнером Скита, ну камон, это чуть не лучше вантапа. Ну и ладно, Немезис-то проект достаточно неплохой, но вот только помимо Немезиса, существует еще и масса читов, которые выпускаются ежемесячно. Но тут есть две загвоздки. Во-первых, эти читы оказываются, ну, в итоге не лучше кряка. А во-вторых, велик шанс того, что в них есть вирусы, или этот софт пустышка и ничего из себя не представляет, так называемый скам-проект. Поэтому не гонитесь за читами и не ставьте целью своей жизни получения скита. Хм, кстати про скит. Ну а вторая ошибка заключается в том, что в тяге большинства игроков к получению геймсенса, АК скита, некоторые люди становятся жертвами мошенников. Как известно, со скитом играют пользователи, которые уже немало времени провели на ХВХ. Они типа обладают доверием, их считают крутыми только потому, что у них есть какая-то программа, которой нет у других. Ну, думаю, вы сами поняли. Так вот, некоторые из этих скид юзеров этим доверием в кавычках «пользуются» и практикуют достаточно простую схему хм, Не знаю, стоит ли говорить мошенничество, но скажу, что скорее обмана. Как известно, чтобы играть со скитом, нужно получить туда инвайт. Ну так вот, схема заключается в том, что скит-юзер убеждает человека в том, что за плату подписки за 20 долларов, то есть полторы тысячи рублей, тот его пригласит в чит, когда у него этот самый инвайт будет. Звучит на самом-то деле очень просто. обычно человек доверяет ему и дает те самые 20 баксов на подписку. Но тут существуют подводные камни. Во-первых, подписка оплачивается на месяц. Ну и не факт, что будет какой-то вейв, на котором дают инвайты. Во-вторых, не факт, что именно этому человеку дадут инвайт в скит, потому что там есть определенные условия для получения инвайта. В-третьих, просто-напросто не факт, что даже если скиттеру дадут инвайт, он его отдаст тому человеку, который ему оплатил подписку. Но в-четвертых, не факт, что вы тот самый единственный, кто заплатил этому скиттеру за сапку. На практике происходит так, что почти все юзеры скита либо приглашают своих друзей, либо продают инвайт за 20 тысяч на форумах. Ну и, разумеется, о возврате 20 долларов никто и не подумает. Есть, конечно, исключения из этих правил, но это случай скорее единичный. И приглашать вас будут явно не за одну сапку, но хотя бы за несколько сразу. Но лично я таких людей знаю мало, буквально двух человек из всего скид-комьюнити. Кстати, то же самое касается и покупок и байтов скид. На данный момент, то есть с начала июля, инвайтов of Skid из русского комьюнити нет ни у кого. Но чтобы вы знали, все группы ВК с названием GameSensor или Skid это просто-напросто мошенники. И никогда и ничего у них не покупайте. А от гаранта они либо сольются, либо предложат какого-то фейкового. В общем, если вы когда-нибудь ослушаетесь моих слов и вас обманут, просто вспомните меня и не говорите, что я вас не предупреждал. Хотя на самом деле Invite of скид это отдельная тема для разговора. Третья ошибка заключается в том, что люди зачастую винят в своих смертях не свой плейстайл, а чит, конфиг, ну и просто-напросто тиммейтов. Нужно уметь анализировать свои ошибки и учиться на них. Если вы будете понимать, от чего вас убили, как лучше стоит играть, то и будете меньше умирать, потому что у вас будет улучшаться понимание игры. Типичные ошибки это когда, например, люди пикуют в из-за незнания карты. Стараются зарашить противника, когда он выгодно позиции, не понимая, когда лучше пикать, а когда лучше подождать. Также иногда люди не знают функции чита, поэтому иногда, когда противник лоу хп, они на него выходят, забывают прожать боим и сейвпоинты, из-за чего миссует ему в голову, а тот их убивает. Лично я могу посоветовать вам смотреть записи того, что делают хорошие игроки на карте, куда они зачастую ходят, почему им дается занять первое место в табе и так далее. Четвертая ошибка заключается в том, что некоторые игроки себя неподобающе ведут. Они треш толкают, они орут на пабликах, вечно ноют, считают, что они лучше всех. Поверьте мне, подобный образ не приведет вас ни к чему хорошему. Ну а я со временем как-то замечаю, что многие, кто начинает играть на ХВХ, становятся нервными, более агрессивными и злыми. И я тут, конечно, не хочу быть котом Леопольдом, но думаю, что нужно быть немного добрее. Лично для меня ХВХ означает не больше, чем просто увлечение, то есть игру, в которую я играю сам по себе, либо со своими друзьями или подписчиками. Поэтому, если вы начинаете играть на ХВХ, то помните, что лучше себя сдержать, чем наговорить лишнего и нажить себе парочку врагов. Да, кстати, еще одна большая ошибка — это дружить с людьми из-за корости. Ну, то есть ожидать, что из-за вашей дружбы другой человек вам что-то сделает, например, инвайтнит в скид. Такие отношения зачастую заканчиваются провалом. Потому что если один человек дружит со скит-юзером в ожидании инвайта, а в итоге этот самый скит-юзер инвайтит другого человека или вовсе инвайт не получает, то дружба сразу же портится. Я советую вам не делать никаких акцентов на то, что у человека есть какой-то там чит, статус и так далее. Просто если вы с кем-то по-настоящему дружите, то он вас и в скит пригласит, и в другие приватные читы. Даже несмотря на то, что все инвайты он может продать за десятки тысяч рублей. Поэтому ошибочно считать, что если у человека есть какой-то чит, то он в чем-то лучше других. Ну а пятая ошибка состоит в том, что многие люди слишком близко к сердцу принимают поражение и игру в целом. Они не понимают, что игра — это игра, и ничего более. Нет никакого смысла никому ничего доказывать, если вы не претендуете на звание лучшего игрока на ХВХ в мире. Ну, например, все знают что Нави эта команда, конечно, хорошая, но их могут переиграть даже какие-нибудь там бигстары из мема. Кто смотрел Райса, привет. Мир как был миром до и после победы, так он и будет им, потому что ничего не изменится. К этому я приравниваю и чрезмерную агрессию каждому слову в свой адрес. Если человек вам написал единичку после смерти, то просто замути его. Функция Трештолка нужна для того, чтобы спровоцировать другого человека. И если ему удалось вас спровоцировать, то задача в принципе выполнена. Вы подкорели, а ему на вас просто без разницы. Хотя, конечно, звать его или не звать на КВ прерогативы исключительно ваши. Я лишь советую не поддаваться на провокации и не тратить свое время так бесцельно. Но, собственно, вот такой вот я вижу топ ошибок по личному мнению. Если есть еще какие-то ошибки на ХВХ, про которые я забыл, но которые немаловажны, то, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем удачи и пока. Не повторяйте ошибок.